Всем большой привет! Сегодня у нас очень простой, домашний банановый пирог к чаю. Готовится он легко, вкус у него очень яркий, банановый, сверху хрустящая крошка. Готовим тесто. Начинаем взбивать яйца. Добавляем постепенно сахар, ванильный сахар и взбиваем до пышной белой массы. А пока измельчим бананы, можно при помощи блендера или просто размять вилкой. Добавляем бананы к яичной массе. Затем добавляем растопленное сливочное масло, но уже немного остывшее. Всыпаем муку с разрыхлителем, щепотку соли, несколько приемов молока, затем мука. И опять повторяем. Все перемешали и тесто готово. Заходите на нашу страницу Facebook и Instagram и подписывайтесь. Теперь готовим штрейзель. Муку всыпать, сахар перемешать, положить сливочное масло и перетереть руками в крошку. Вот так. Ну, я так достаточно крупно оставила крошку. Подготовим форму. На дно пергамент. Сразу скажу, что пирог очень большой. Одной нормы будет достаточно для семьи. Он очень сытный, сладкий. У меня двойная норма пирога. И форма размером 24 на 24 сантиметра. Можно брать форму больше. Так что не пугайтесь такому количеству сахара в одном рецепте. Просто все делите пополам. Выкладываем в форму половину теста. Затем распределяем половину крошки. Опять тесто. Тесто. И сверху крошка. Выпекаем пирог приблизительно 1 час. Температура 180 градусов. Напоминаю, у меня двойная норма. Достать из духовки, остудить. Идеально, конечно, остудить пирог полностью. Я разрезала его еще горячим, но вкуснее он на следующий день. Хорошо охлажденный. Подаем к несладкому чаю или молоку. Единственный минус, конечно, банановой выпечки, то, что она получается темной. Но на вкус это совершенно не влияет. Подробности и нюансы приготовления смотрите внизу под видео, будьте внимательны. Готовьте с удовольствием, желаю вам хорошего настроения и приятного аппетита!